Апгрейд не зашел, есть Первая медуза, первая медуза Зашел, сколько сливов И длчик у нас в кармане X7 мы сделали, мера 16% которые заходят Бля, оно зашло, сколько это денег Ну что, поехали, делаем 20% Это реально все Самые топовые контр-страйк скины Оно зашло, блядь, оно зашло 44 куска баксов Link Tarant Sob Link Tarant Sob Здорово! В прошлом ролике мы делали апгрейды на 30 на 20 процентах. В этом же видео я хочу проверить, как заходят апгрейды на 10 процентах. На балансе 7 тысяч долларов. Вообще для апгрейдов можно было выбрать любой сайт. Почему я выбрал хеллстор? Потому что мне заплатили денег. Все просто. И поэтому ссылочка на сайт в прикрепе. Также пока выбираю скины, точнее покупаю скины на хеллсторе. Напомню, что каждому новому пользователю хеллстор дарит по 2 доллара халявой. Плюс у вас от человека будет промокод по мут на бакс или на 5 центов. Короче, вообще хорошо, в рублях это прям сказка. Поэтому переходи, получай 2 бакса, еще и промик завязай, и вообще будет все здорово. А вот такое количество скинов у нас с тобой получилось, и сегодня, как я уже упомянул ранее, будет 10%. Не знаю, как быстро закончится этот ролик, но должно быть интересно. Так, мы выбираем 0, делаем сортировку по цене от самого дорогого, и 10% это у нас что? Это у нас 3000 долларов надо делать. Так, кое мы убираем? Так, нам надо 3к баксов, ну, это даже не то Вот, 10% Первый апгрейд на АВП Медузу Поехали, 10, блин Процентов, я думаю, вообще ни один Не ждет, но это очень интересно Реально проверить, вообще, стоит ли делать Апгрейды на таком а, Ненормальном, блин, проценте Ладненько, следующая Медуза Опять 10%, ну, даже чуть больше Чисто байт в названии М -м, Ну, ладно, это 11%, в принципе Округлим, да, до 10 Думаю, ничего страшного, а можно как-то Сразу от э, От 2000 долларов выбирать Так, еще раз Медузу, еще раз пробуем Блин, этот ролик закончится Очень быстро, да почему постоянно сбивается Фильтр, точнее сортировка эм, Да, ну вот в прошлом ролике У нас апгрейды шли вообще как просто не в себя Слушай, а если мы же выберем два скина Ну просто чтобы подсейвиться и сделаем Какой-то адекватный Ну как адекватный, в этом ролике адекватный апгрейд Сказать это наверное очень и очень глупо Но ладно, допустим Медузу за 1632%, было два не захода и это не заходит. Блин, что такое? Что с этим видосом не так? У нас скинов-то все меньше и меньше. Ладно, дубль номер два. Но слушай, реально, что надо немного подсейвиться, 20% пробуем. Очень было много сливов, оно сейчас должно зайти. Я сейчас это делаю не для того, чтобы слить нафиг весь инвентарь, а для того, чтобы реально подсейвиться. 40, вот, 20%. Нам нужен сейчас апгрейд, и он. Зашел, это было ощутимо, там хоть один апгрейд зайти должен был И в принципе мы бэкнули все деньги Вот эти два скина я попозже продам А пока что мы продолжаем делать апгрейды на 10% Напомню, что ни один апгрейд не зашел Есть! Первая медуза Первая медуза, первый апгрейд на 10% И баланс 10к баксов 10 тысяч а, выданных баксов Ладно, неплохо, неплохо Но слушай, мы идем дальше Давай 11, 11 Ну типа вокруг десятки Будем крутиться. Вот сейчас, на мой взгляд, очень долгое время, опять же, как уже было в начале видоса, апгрейды заходить просто-напросто не будут. Я это чую реально жопой. Да это и логично, потому что сейчас зашло два апгрейда на Crimson Web и на Medusa. А, по-моему, подожди. Один, один апгрейд, только 10% зашел, что-то я перепутал. Один же? Ну, вроде один, вроде я... Или стой, А, да, один, один апгрейд. Что-то все, меня уже куда-то понесло. Не в правильном направлении. Почти 12, кстати, процентов. И еще один заход. Вот сейчас уже поинтереснее, но один с кабаксов. Неплохо. Слушай, а 10% идут. Идут нормально. Блин, я думал, что будет все печально. Слушай, вообще хорошо идет. Вообще прям очень хорошо. 13 тысяч баксов. Слушай, меня эта ситуация радует. Мы в целом сейчас можем сделать... Очень такой интересный апгрейд. Но, опять же, 10% это, наверное, будет... Нужно немного даже подслить. Попробуем выбрать... Так, стой, главное, ничего лишнего. Я тут не выбрал. Не, вроде бы... Вроде бы нет. Только вот эти скины. Это 2 600 баксов. Я хочу сейчас сделать апгрейд на 10%, на 16. Давай выберем Медузу. 14% здесь можно вытянуть 15 тысяч долларов. 15 тысяч баксов, которые я не смогу вывести. Ну, попробуем. Ой, но 17 тысяч долларов. Давай. Блять было близко. Ну! Ладно, у нас, у нас в целом 10 тысяч долларов То есть мы в плюсах от изначального выданного баланса Я это буду каждый раз говорить А то потом скажут же, ой, выдали А я это вот ну, на протяжении всего ролика говорю У меня уровень 300 <laughs> на сайте хренить, блин ID, кстати, 87 Чтобы вы понимали, что я очень рано Залетел на хелстор, хелс, как он только появился Раньше, причем, с самого начала Я с сайтом никак не сотрудничал Ну, я сам на нем играл И вот кто бы мог подумать, что сейчас Человек будет сотрудничать с некогда Ну, по факту то этот сайт нельзя сравнить с каким-то фастом. Конечно, на фасте были абсолютно другие ставки. Они были, естественно, в разы выше. Но не стоит забывать, что и на хелсторе реально были огромные ставки. То есть я и градиент здесь выигрывал на лоу проценте. У меня это все в запрещенной в России соцсети также там в историях есть. Поэтому, ну здесь тоже, по правде говоря, были хай ставки. Это было интересно. Блин, вот в каждом ролике говорю и скажу сейчас. Вернуть бы то время, когда, когда я зарабатывал очень много денег на Ютубе, бля, когда у человека были просмотры. Во-первых, а во-вторых, но ну, все-таки хочется вернуть то время, когда м, ставки на, знаешь, рулетка только открывается, а там уже ставки 100 тысяч. Вот такой колоссальный был оборот везде. Я, конечно, не админ и я бы никакой профит не получил, но это просто бы было, знаешь, это было бы весело. То есть сейчас появилась это казино да, виртуальное. А тогда не было Его и фигачили все на КС. -ке. Ой, блин! Вот это было время. И нам с вами повезло, Что мы его застали. И по факту, Вся эта движуха зарождалась У нас с вами на глазах. И на Моем канале. Потому что, да, начиналось Все это с канала Человек. Кстати, смотри, Поначалу мы делали округление В большую сторону. Сейчас у нас пошел Уже округление в меньшую сторону. То есть Ролик называется на 10%. Тогда сколько Можно выиграть? А у нас здесь уже пошло 9. Но до этого было 12, поэтому... Ну ладно, можно, можно, можно не зашло, 9%, кстати, такими темпами И, <с> не знаю, опять Опять, смотри, динамика пошла негативная Но, ладно, 16%, блин, меня, мне не нравится Что постоянно фильтр, короче, меняется Типа, мне зачем-то 800 баксов выставляет Так, 8%, чуть слишком жестко а, 9, ну, 9 тоже жестко, да, вот так хотя бы сделаем 9,24, ладно, на 24 сотых <с> Погода особо не сделает Но, а, why not, попробуем У нас остается 7,800 Если сейчас ни один апгрейд не зайдет Будет, как бы помягче сказать ну, печальненько, 19% это многовато, 17% тоже многовато, 16% тоже, а, блин, я не знаю, ну, типа, вой это 8.33, ладно, попробуем вой, сам дорогой скин, почему нет, но все-таки как-то нет, все-таки вот он дал возможность бустануться до 11 кабаксов, и сейчас все это остановилось, смотри, ладно, 12% давай, до этого были девятки, сейчас зашел Сколько сливов и DL у нас В кармане X7 мы сделали Я рад. Вот сейчас хочется, знаешь Нафармить очень много скинов благодаря апгрейдам А в конце этого ролика сделать Просто поставить вишенку на этот торт Выбрать весь свой инвентарь И зафигачить все самые дорогие скины Я не знаю, там, наверное, скинов 20 Получится, но будет интересно Я очень сильно на это рассчитываю. Уже, кстати, пошли Апгрейды по 16% Которые заходят И это, это, и это хорошо 11 тысяч долларов, опять же, у нас есть. Слушай, неплохо. 80%. Так, что-то я так титановскую наклейку случайно выбрал. Бывает, не спорю, когда вот хочешь скрафтить драгонлора, лора, у тебя выбирается титан... титановская наклейка. 16 процентов. Еще раз, и оно. Бля, оно зашло. Сколько это денег? Сколько это? 13 тысяч долларов. Если мы сейчас выделим весь инвентарь 13 тысяч баксов, то сколько скинов? Давай посмотрим, сколько скинов мы можем заапгрейдить. Мне очень интересно. Так, пам-пам-пам-пам-пам. А, все, в принципе, я выделил. Да, 14 тысяч долларов. А на 10%, ну, даже если рассматривать 20% ну это дофига скинов. Это просто, смотри, это, плеп, почти все самые топовые кс скины Реально, это вот до 20% еще как долны пешком. Смотри, 40, почти 50 тысяч баксов, прикинь, залетит. Но это будет в конце ролика. Это эта вишенка поставится в конце ролика. Будет реально интересно. Так, все это мы удаляем. Там реально, как я и говорил, было 20-25 скинов. Жестко. Как интересно, сейчас через F5, наверное, выделение снимется Так, dl это слишком много, пока мы не готовы рисковать 16% поехали Ну вот опять, смотри, до 13, до 11 бустит, потом начинает сливать То есть все-таки, наверное, есть какая-то сумма, выше которой, как говорится, выше головы не прыгнешь. 16% опять же, ну и опять не заход И может быть, сейчас настал тот момент, я сделаю еще 2, ровно 2 апгрейда Если опять 2 не зайдут, то попробуем уже сделать все-таки апгрейд на все свои скины тем более, сейчас шансы повышаются, потому что с каждым разом, в принципе, мы сливаем по скину. Ну, ладно, 17% еще раз не заходит. Да, все, мы сейчас сделаем апгрейд на абсолютно весь инвентарь. Ну, давай, ладно, еще раз попробуем. Справедливости ради, почему нет? А вдруг зайдет, а вдруг зайдет. Ну... Да, все, мы делаем апгрейд абсолютно на все скины Это 11 с лишним тысяч долларов Слушай, неплохо Ты, Вот человек, да, зажрался Неплохо, да это много Какой неплохо Ну что, поехали, делаем 20% Это реально все самые топовые Counter-Strike скины Ну как, почти все По крайней мере, все скины, которые есть на Hell Story. Именно из топа, если брать 22% Ну что, погнали Апгрейд на 44 тысячи долларов В рублях это я не знаю сколько Апгрейд на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Давай. Три, два, один. Поехали. Весь инвентарь на мой... Оно зашло, блять! Оно зашло! 44 куска баксов на 20%. Бля, посмотри на эту красоту. 44 тысячи долларов. Это мы доходили до 40 тысяч долларов в инвентаре хеллстора. Сейчас 44 тысячи баксов. Но это можно считать самый крутой ролик. Еще бы можно было это все вывести. Вообще было бы шикардос. Что у нас есть? Вой минимально поношенный. Медуза минимально поношенная. Принц прямо с завода. Статрек, Керамбит Фейт прямо с завода. Ну ты просто посмотри. Огненный змей. Прямо с завода, доплер Минимально поношен, еще медуза Сколько тут медуз? Раз, два, три Блин, три медузы, жесть Просто посмотри на это Этот ролик реально в золотую коллекцию Канала Человек-Человек полетит, но это жестко Это просто жесть, всем огромное спасибо Я надеюсь ролик понравился, реально Это самый жесткий ролик по Сайту HellStore, наверное, который только есть на Ютубе Мало того, что на Ютубе, на моем канале Потому что на моем канале чаще всего происходит Грязь именно на HellStore, всем спасибо Это был Человек, халява в прикрепе Огромное спасибо за поддержку, напоминаю, что скоро Новый год и будет прокачка подписчика на Dragon Lore. Всем спасибо, всем пока!